Как правильно расположить камеры видеоконференц-связи? Этот на первый взгляд простой вопрос встает перед каждым, кто устанавливает ВКС в конференц-зале или любом другом объекте, где одна камера должна охватить многих. В этом видео мы раскроем несложные секреты расположения камер, расскажем, как правильно подобрать камеру для зала и, кроме того, укажем основные ошибки при расположении камер. То, о чем пойдет речь, важно учитывать на самых ранних этапах проектирования зала, поскольку от расположения камер порой очень сильно зависит дизайн зала. При оснащении пространства зала для ВКС необходимо иметь в виду естественные законы визуального восприятия. Когда мы общаемся с человеком, то, как правило, смотрим в глаза собеседнику. Только специально обученные люди, ведущие на телевидении, репортеры и актеры, могут разговаривать непосредственно с камерой. Отсюда вытекает первая очевидная рекомендация. Чем ближе камера расположена к экрану, тем лучше. Идеальное, пока до сих пор никем не реализованное решение – камера, расположенная за экраном, на уровне глаз удаленного собеседника. Только такое расположение способно обеспечить эффект присутствия, тот самый, о котором так много пишут производители систем видеоконференц-связи. Теперь конкретнее. У любого экрана четыре стороны. Вверх, низ, слева, справа. Соответственно, это четыре возможных поля для размещения камеры. Какое же подходит наилучшим образом? Если камера над экраном, скорее всего будут плохо видны лица и кроме того, может складываться впечатление, что собеседник тупит взгляд, что-то скрывает. Единственный плюс подобного расположения – отличный общий план, но нужно хорошо подумать, насколько он вам необходим для общения. Камера внизу, пожалуй, самое неудачное расположение. С психологической точки зрения она может создать видимость вскинутой головы или ощущение того, что человек витает в облаках и смотрит на собеседника надменно. Кроме того, такая установка камеры не сможет обеспечить общий план зала. Оптимальное расположение, при котором камера находится на уровне глаз сбоку от экрана, слева или справа. Исходя из опыта многочисленных инсталляций компании Atonor, лучше всего расположить ее на уровне 2 третих от нижнего края экрана, ну то есть ближе к верху. Именно здесь чаще всего оказываются глаза удаленного абонента. В этом случае общий план пострадает незначительно, зато лица будет видно наилучшим образом. А где точно, слева или справа нужно решать в зависимости от источника освещения, чтобы он как можно меньше светил в камеру. Соответственно, если в вашем зале есть окна, то камера должна быть расположена с той стороны экрана, что ближе к окнам. Второй важный момент для выбора положения камер видеоконференц-связи- это освещение. По-хорошему для видеоконференции нужно использовать специальные осветительные приборы, направленные управляемые источники света поскольку традиционное потолочное освещение почти всегда обеспечивает неприятные тени под глазами, с которыми почти ничего нельзя сделать. Обратите внимание, сколько света устанавливают кино и телеоператоры. Как правило, этот свет прямой и направлен в глаза. Конечно, такого света в конференц-зале добиться сложно, а проводить встречи под таким освещением почти невозможно. Поэтому надо искать компромисс. Задача сделать свет матовым и максимально равномерным. Ровный матовый свет, поступающий как сверху, так и сбоку – залог качественного изображения. Это самая общая рекомендация, однако для создания качественной световой картины, в которой будут учтены все параметры, лучше обратиться к специалисту. Очень важно, чтобы удаленный абонент имел возможность видеть крупным планом каждого, кто находится в зале. Это зависит от зума, способности увеличивать объект в кадре и поворотных возможностей камеры. Зумированное изображение должно быть четким. Качество зума – один из главных показателей качества оптики в объективе камеры. Он напрямую связан с ее ценой. Чем лучше зум, тем она выше. Чтобы зум был достойным, нужно правильно подобрать камеру. Для этого необходимо на расстоянии максимального удаления для вашего зала навести камеру на человека. Камера с подходящим для вас зумом должна позволять приближать без искажений до весьма крупного плана – с головы по плечи. Кроме того, для качественного зума важно жестко закрепить камеру на массивном креплении, поскольку при многократном увеличении будут хорошо заметны малейшие вибрации во время поворота или даже фокусировки камеры. Хороший пример подходящего оборудования – профессиональные крепления российского бренда AV-Production, выполненные из листа стали толщиной 4 мм. Обычно в паре с зумом тестируется и скорость работы камеры, как скорость зумирования, так и поворота. Какое быстродействие нужно для конкретного зала, обычно решает заказчик. Однако очевидно, что дешевые камеры с относительно небольшими скоростями не подходят для систем ВКС.